В этом видео мы разберемся, как настроить Ultima Farm, чтобы ферма начала ментить для вас коины. Откройте приложение Ultima Farm на вашем смартфоне. Введите ваш адрес электронной почты и ваш пароль от Ultima Farm. Подтвердите согласие с условиями использования, переместив тумблер и нажмите на кнопку «Войти». Создайте новый пин-код. Дополнительно запишите ваш пин-код на листе бумаги. Подтвердите новый пин-код. Пожалуйста, не забывайте всегда записывать и сохранять все ваши данные. При необходимости создайте отпечаток пальца. Это сделает ваш вход в систему быстрее и проще. Создайте транспортный пин-код. Этот пин-код необходим для восстановления вашей Ultima Farm. Это ваш персональный ключ. Чтобы сохранить его, распечатайте его на бумаге. Подтвердите, что вы записали персональный ключ, переместив тумблер и нажмите на кнопку «Далее». Ultima Farm готова приумножать ваши коины. Приложение Ultima Farm необходимо снова удалить и импортировать для проверки. Загрузите вашу Ultima Farm еще раз. Войдите с вашим адресом электронной почты и вашим паролем от Ultima Farm. Создайте и подтвердите пин-код. Выберите QR-код через камеру или введите 66 символов. Отсканируйте QR-код с помощью камеры. Введите ранее созданный транспортный пин-код. Ваша Ultima Farm успешно импортирована и готова приумножать ваши коины.